Здравствуйте, мои, дорогие друзья! Желание создать сервировку мои, мои, по сказке Алиса в стране чудес. Возникла у меня еще во время святок. И с тех пор я стала потихонечку готовиться к ней. И первое, что я купила, это замечательное кашпо для цветов с мартовским зайцем. И купила я его на своем любимом рынке, сделанном в СССР. С этим зайцем-кроликом я встречала Новый год. С ним же буду готовиться и к Пасхе. Ну что ж, мартовский заяц у меня есть. Теперь нужен был белый кролик. Его я нашла на Авито с тарелочкой для пирожных, что соответствует безумному чайпитью, где все возможно. И теперь нужен был чеширский кот. И в этом мне помог все тот же блошиный рынок, где я накануне крещения купила кота итальянской дизайнерской компании Павоне, очень романтичного, в цветочек. Наличие такого клима говорит о высоком качестве изделия. Основным материалом является твердый белый фарфор, секрет изготовления которого был открыт в Европе в 18 веке. Этот материал слабо деформируется при обжиге, что позволяет создавать статуэтки и другие изделия с большим количеством мелких деталей. Один из самых ответственных этапов – окраска. Каждое изделие окрашивается вручную, после чего покрывается глазурью и обжигается при высокой температуре – более 1000 градусов. В некоторых случаях глазурь не используется, тогда поверхность Конечно, у моего кота нет такой очаровательной улыбки, как у Чеширского. Зато есть цветы. И обратите внимание на их тончайшие оттенки. Теперь надо подумать о часах, ведь они очень важны в сказке. Не так времени потеряешь. Не на такого напали. Конечно, конечно. Я с вами согласна. Ты с ним, не небось, никогда не разговаривала? Может, я ей не разговаривала, но зато не раздумала, как убить время. Оно этого не любит. Вот, а с нами оно поссорилось. И теперь у нас все время 6 часов. И все время пора пить чай. Мы даже посуду не успеваем помыть. В моей сервировке их четыре. Все они расположены на заднем плане. И их можно видеть отовсюду. Они как бы говорят, относитесь серьезно к времени. Двое из них кварцевые, выполненные на заводе «Янтарь» где-то в 60-70-х годах. У них разные формы, но один стиль. Они выполнены с претензиями на барока. А эти небольшие часы действительно старинные конца XIX века. Здесь хорошо видно, что чайников тоже четыре. А что же с цветом? Я выбрала... Яркие краски розовый и бирюзовый или цвет Тифани. Такие же, как вы видели в начале моего видео, в фрагменте из мультфильма Диснея. В этом же ключе я подобрала и скатерть, и чайные пары. Ну и в этом же ключе решена композиция в кубке, расположенная в центре заднего плана. Ну и, конечно, в «Безумном чаепитии» основную роль играют английские чайные пары. А их дополняют посуда других производителей. Я считаю себя гостеприимной хозяйкой, и у меня на столе мои любимые пирожные. В отличие от мартовского зайца, который предлагал Алисе то, «Чего у него нет?» «Выпей еще чай», — сказал мартовский заяц, наклоняясь к Алисе. «Еще?» — переспросила Алиса с обидой. «Я пока ничего не пила». «Больше она не желает», — произнес мартовский заяц в пространство. «Ты верно хочешь сказать, что меньше чая она не желает. Гораздо легче выпить больше». Они меньше чем ничего, сказал шляпник. А не хочешь ли ты торта? предложил заяц. Алиса оглядела на стол, но ничего не увидела, кроме чашек и чайников. Какого торта? Что-то я его не вижу, сказала она. А его тут и нет, подтвердил заяц. Друзья, спасибо, что были со мной. А я, как всегда, жду ваших комментариев. До встречи, мои дорогие друзья. Так что садитесь поудобнее и берите вкусняшки, а мы начинаем. Так, дай поближе взглянуть. Что?